В общем, мы с Делом решили по алтарю походить, и я тут нашел ну, да, да. алтарик и решил пожертвовать 100 тысяч монет. Давайте посмотрим, чем это обернется. Ты 100 тысяч монет туда закинул? Да. да. Ты... Получим достижение, гони бабки. Так, разблокированный предмет. Варвар из внешнего мира на бараку облик дали. Смертельная Ой, редкость. За 100 тысяч? Как-то так себе, конечно. Да. В общем, думайте решайте. Стоит оно. Хотите, да, 100 тысяч ушатать. Ради облика на бараку. Находится он, как видите, вот координаты минус тридцать пять, минус шестьдесят один, Let's <laughs>